Бензин на красноярских заправках снова подорожал. В выходные сеть АЗС 25 часов подняла стоимость 92 бензина до 40 рублей и 70 копеек за литр. Эксперты уверены, что это не последнее изменение цены. Рост обязательно продолжит сам. Тему продолжит наш корреспондент. Как вам вот такой да, жестко. Александру Аверину машина необходима каждый день. Используют для работы. Пересесть на общественный транспорт не сможет ни при каком раскладе. Поэтому рост цен на автозаправках ножом режет семейный бюджет. Вроде как бы копейки, а все равно как бы ездишь много, и получается, что это все равно вылазит в итоге в месяц как бы приличную сумму денег. Цены на бензин росли всю прошлую неделю. Наступившая также не стала исключением. На этот раз сюрприз автолюбителям подбросила сеть 25 часов. Теперь самый дешевый: 92 стоит там 40 рублей 70 копеек за литр. Автомобилистам остается только следить за скачущими цифрами. Ездить все равно приходится, так что деваться некуда. Когда-то бензины 25 стоили за 20 рублей. В сети интернет стали появляться призывы якобы от Федерации автовладельцев России в определенные дни игнорировать конкретные сети АЗС. Региональный координатор ФАР Егор Фролов уверяет, Федерация автолюбителей не имеет к этому никакого отношения. Давить на розничных продавцов бесполезно. Нужно менять всю систему торговли нефтепродуктами внутри страны. Этот рост цен вызван и ростом акцизов, плюс ростом цены на топливо на внешнеэкономическом рынке. Вот Я говорил как раз о том, что у нас, к сожалению, взаимосвязь внешнего рынка и внутренним рынком является напрямую. Если бы это было разделено, то никаких бы вот таких скачков у нас не было. Представитель дальнобойщиков Ян Шикин уверен, что цены на топливо продолжат рост. Виной этому запредельная жадность владельцев нефтяной отрасли и такое же безграничное терпение автовладельцев. Дорогое топливо может парализовать работу грузоперевозчиков. Это повышение приводит к увеличению себестоимости перевозок и, соответственно, уменьшению прибыли. И в принципе вся ситуация может привести к тому, что отрасль грузоперевозок перейдет из разряда бизнеса в разряд какого-то хобби или увлечения. Не исключено, что тариф на перевозку грузов немного подрастет, что также отразится на ценниках и в магазинах. Не исключено, что о повышении тарифа заговорят и пассажирские перевозчики. Общественники ФАР сейчас готовятся к всероссийскому митингу против роста цен на бензин. То, что он продолжится, не скрывают даже сами владельцы АЗС, правда, при этом стараются сохранить анонимность. По мнению экспертов, сейчас автозаправки работают в убыток. Рост оптовой цены был резким и сильным, и розница чередой последних подорожаний только слегка подтянулась к уровню окупаемости. А значит, впереди нас ждут новые ценовые рубежи. Дмитрий Благодаря и фонтовы новости.